Всем доброе утро. Проснулись, время 6.30, и мы сейчас пойдем в школу. Будем собираться и выходить. Странно, что когда мы ложились, на улице было так же темно, как сейчас. Типа как будто вообще поспали час и снова пошли. Так, ну вот это вот кабинет химии. Вау, колбочки. zwischen zwei Schilden, wir haben 14 Schildern. Hier sind Сейчас я вам расскажу о очень интересном проекте, который мне показался интересным. На один день дети в Германии в конце учебного своего года начинают искать себе работу. Делают это только старшеклассники, 9 и 10 класс. Весь смысл в том, чтобы дети получили опыт в поиске работы, и все заработанные деньги за этот день они отдают в школе. Школа, получается, собирает все эти деньги и отдают в какой-то благотворительный фонд. Вот этот плакат сделали дети из детского сада, которому помогла школа. Как бы в благодарность за добрые дела. Вот это вот кабинет музыки. Анжел, Блок? Да. Можно а нам такую школьную программу похудеть? Тут урок немецкого. Итак, у нас есть четыре, мои ученики из, Уфа, из Русской, говорите... это мир Афганистана, например, подождем, почему мы опять битлы... Это кабинет музыки, мы тут уже были. Мы идем морозиться все. на улицу. В дом, давай, да. пошли, Он в отдельном здании, да? Вот Пу это типа все здание под, а ты под под здание под спортзал. Или в отдельное здание, это спортзал. Ого, вот это у О -о -о. вот прям мяч. Вот это сказала, я не. вижу. это я сказала. Обратите внимание, здесь везде есть раздевалки. И там бумажный шпорт. Смотреть, как не в общем, если здесь играют в баскетбол, они опускают просто вот эту вот штуку с высокого-высокого потолка. и Играют. И в принципе еще из стен выезжают всякие штуки типа сетки и ворота. Дети веселятся, а учитель просто стоит и наблюдает. Вот это вот кафетерий. Здесь, а, работают ребята посменно, и вот такое вот у них меню, то есть пица, хот-доги, все это стоит дешево в принципе, выглядит очень круто. Сейчас на урок мы сидим на немецком на последней партии будем улучшать урок немецкого в немецкой школе. Мы сейчас это с немецкого переместили с американский Да, вот как в американском фильме. Мы сейчас сидим в столовой. Вот что у нас на обед. Причем эту еду нам оплачивала сама школа, дали водичку мои родители. Сейчас будем пробовать. Мы, по тут уже ходили, да. Мы я здесь шли нету, домой, но сейчас у нас экскурсии по городу, поэтому мы идем. А, на я экскурсию. Могу, <laughs> нет. Я иду и снимаю влог. Мы пошли все вот эту высоту, вон оттуда, то есть все, вот как мы маленькому все прошли просто по лестнице и поднялись вот на эту башню и еще вверх. Вот это наша школа, да? где мой палец? Мы это наша вот школа. эта школа мы от нее пришли вот да, досюда, вот от нее пришли сюда. смотреть Машу-медведь. <со> -медведь> Смотрели Машу-медведь на немецком класс. Как будто мне этого немецкого тут не хватает. Я пью что-то типа капучино, едим какие-то сладости. Что? О! Мы идем чилить супермаркет, вот так вот. Ой, мать, просто, просто столько всего, супермаркет огромный. Хотя, когда я спрашивала своей семьи, они сказали, типа, да не, у нас в городе ничего большого нет. Хотя этот магазин больше любого из наших. Сейчас время где-то 7 часов, и мы едем в продуктовый магазин, чтобы купить всяких Еды? Всякую еду. Всякую еду. Это супер большой прям магазин. магазин. Это всего лишь продуктовый. Закупаемся тут, как бы. Мы сейчас ходили за продуктами, и мне купили соевое молоко. Это так классно. Ванильное соевое молоко. Камила говорит, что она его не любит. Как так? Еще купили всяких батончиков для школы, да, и. Этих презентов для родителей. Наша семья очень классная Они покупают на всякие штучки. Давай буду видеоблогером. Чекайте, ребят. А, это, это мармеладки для брата Кати. Я раздам друзьям, Леш, что это не получится. Это батончики для школы. Да, это для школы. Вот такие шоколадки. Это, ну да, скорее всего, родители. А, дальше. Вот такие шоколадки для родителей. Это для мамы Кати, а угу. это для моей мамы. Угу. Все, сейчас пойдем кушать э, рис с э, морковью. Насколько мы смогли это перевести и понять. Попьем молоко. И еще э, мы купили какую-то типа хани мелон. Она медовая, это в России так и называется. Серьезно? У нас да. есть медовая дыня. Медовая дыня, да. Окей. Идем кушать и проводить обычный вечер в немецкой семье. Мы конечно. Такой мы зон. Сидим, ждем ужина. Там все накрыто. У меня для вас неожиданный поворот событий, завтра видео не будет. Однако, в пятницу будет суперский блог о Спраге. Вся проблема в том, что у меня не так много материала для четвертого дня, потому что не повторяются мы ходим в школу, затем выходим из школы, и ничего интересного не происходит. Так что выкладывать пустое, скучное, короткое видео, как бы зачем? Поэтому сегодня будет классный блог, в пятницу будет классный блог о Спраге. Надеюсь, вы не особо расстроитесь, так что давайте продолжать. Сидим тусим в коридоре, классно. Школьные влоги из гармонии. Мы посидели на уроках, типа на контрольных по 90 минут на полушу, и сейчас решили на третий университет типа, посидеть, поесть. Мы закончили, со школы идем, типа, боулинг. Так вот, тупо пешком идем по трассе в боулинг. больно. Чем ты снимаешь? Это влог. Ну ладно. Ее. Yeah. Oh, no. <laughs>